Вы мастер татуажа, и ваши клиенты хотят темные, насыщенные, яркие брови, а у вас получается только легкая дымка, и к вам на коррекцию приходят свинцовые, сизые, некрасивые цвета. Ваша задача – положить пигмент ровно на ту же самую глубину, на которой лежит и ваша прозрачная растушевка. Концентрация его должна быть выше. Штрихов на квадратный сантиметр должно быть в 10 или в 20 раз больше, но не меняйте нажим. Соответственно, когда вы сотрете, у вас будет плотно прокрашенная вот эта вот полосочка на лице, которую мы называем бровью. Вторая проблема – это то, что вы работаете пигментами, в которых мало красящего вещества. Если вы видите, что ваши пигменты недостаточно концентрированы, то вам нужно либо перестать добавлять в них разбавитель, либо использовать пигменты, у которых концентрация большая. Третья причина – это то, что, возможно, вы работаете травматично, работаете более поверхностно. Ну и четвертая причина – это то, что вы не доносите до ваших клиентов важность правильного ухода. И они мочат, купаются, вчесывают. и клиенты недовольны. На самом деле, вина ваша. Всем спасибо за просмотр, всем пока.